Здесь я привел пару э, портфелей, точнее как, на графике портфелей известных инвесторов. Дэвид Свенсон, Билл Бернстайн, Гарри Браун. 60 на 40, когда видите такие вот дробь, это 60% акций, 40% облигаций. Классический портфель, который ну, вот абсолютно простой. Я думаю, по итогу сегодняшнего нашего мероприятия, э, каждый из вас в принципе сможет, ну, структуру погуглив в интернете, узнав, она не секретная, что в портфеле Гарри Брауна я вот написал, что в портфеле Бернштейна и так далее 60 на 40. Элементарно собрать для себя такой портфель самостоятельно. На что я хочу обратить внимание? Первое. среднегодовая доходность. Мы говорим о той самой, да, доходности реальной, поправки на инфляцию. 7,5, 6,5, 7,25. Как вы видите, она на уровне, в общем-то, доходности акций, по которые мы видим. У них различные были просадки, но здесь отличается вот, портфель Гарри Брауна, поэтому я его немножко вынес отдельно, это зеленый график, и он, собственно, мне был интересен тем, чтобы посмотреть, а как же 2008 год, последний недавний там, крупнейший кризис, да, после Великой Депрессии, как проходили разные портфели. Мы видим, что портфель Гарри Брауна проходил вот значительно спокойнее, с меньшей волатильностью, с меньшей просадкой. Хотя я не показал там по итогу 12 лет лучшего результата. 13, Портфель портфеле состоит 25%, то есть очень простой, 4 актива и каждый по четверть от портфеля, по 25%. Долгосрочные – это значительские облигации США. Это те самые трежерис, долгосрочные, как правило, это 20 плюс, 10 плюс, то есть это лет до погашения. Казначейские векселя США, это те самые T-bills, которые мы видели, то есть наоборот, короткие, с коротким сроками до погашения, то есть видим 50% портфеля инвестировано в облигации. Еще 25% это S&P 500, это акции США, и еще четверть золота. Простой портфель с ежегодной ребалансировкой, то есть мы об этом еще поговорим, приведение структуры портфеля вот к соотношению четверть-четверть-четверть каждого актива, показала результаты, которые, в общем-то, для абсолютно многих были недостижимы. Ну, правильно оценивать портфель в соотношение риск-доходность. Не просто доходность, а о том, что он вот здесь вот куда-то не улетал очень вниз. Но об этом будем тоже говорить.